Друзья, всем привет! В этом видео кратенький обзор будет проекта Zenlink. Заглянем на их Dex платформу и также попробуем зафармить Мумбим, как по мне, под очень интересный годовой процент. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся, поехали. Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой Телеграм канал. Информацию одну из первых я кидаю сначала сюда, а потом все транслирую на YouTube. Кому интересно, подписываемся, буду рад видеть каждого. Так, друзья, ZenLink это DEX-агрегатор, да, DEX-протокол, как хотите, так и называйте, который позволяет и функционировать естественно, в экосистеме Polkadot и Kusama. И здесь на их платформе DEX-агрегаторе мы можем пользоваться и предоставлять свои токены, предоставлять таким образом в ту или иную пару ликвидности, получать за это. Вознаграждения по каждой паре, по каждому там, токену, естественно, свои проценты. Поэтому сегодня будем разбираться на примере такого проекта, как Мумбим, потому что они недавно запустили и добавили в свой Dex такой блокчейн, как Мумбим. Сам Zen Link уже работает с такими сетями, как Мумбим, да, сказали, Мун Ривер, естественно, он был в самом начале, потому что он ранее вышел на кусами Бифрост, Акала будет и Карура, естественно. То есть Карура это та самая Аккала, только Карура в сети. Кусама экспериментальная сеть Акала это уже, ну, топ-премиальная линейка, да, в сети. Полкодот, которая только-только недавно тоже залистилась. Смотрите, в Зенлинка интересное распределение токенов будет всего лишь 100 миллионов. И самое интересное, что на сеть Кусама они выделили 40 миллионов, и на сеть Полкодот выделили 60. Таким образом, мы понимаем, что у них один токен будет на 2. Сети, что очень интересно и, в принципе, скорее всего, очень даже хорошо. Сам токен торгуется сейчас по 80 центов всего лишь навсего и максимальная миссия сказали 100 миллионов в рынке сейчас 4, то есть смотрите капитализация вообще ну смешная, 3 миллиона капитализация и как вы понимаете этот проект и в принципе как и все в сети полка DOT, они только начинают свою жизнь потихонечку если этот проект будет развиваться все больше и больше сейчас мы посмотрим на их декс обменники будет увеличиться объем ликвидность будет он расти то представляете какие возможности будут для роста в этого проекта понятно сейчас уже в принципе как бы медвежий рынок все идет на низ но рекомендую приглянуться и какое-то дно смотреть данного проекта и тоже подобрать э, вот эти токены zenlink которые к примеру они пригодятся у нас для создания ликвидной пары для фарминга то есть в будущем еще они могут показать хороший рост так вот можно прямо с их сайта вот сюда перейти на dex обменник dex агрегатор и что самое интересное э, у них много еще чего на стадии разработки. Но по интерфейсу и вообще по первым таким впечатлениям они уже выглядят лучше, чем те самые DEX-обменники, которые имеют уже миллионные капитализации. Поэтому это меня очень приятно удивило. Здесь подключиться нужно будет вам либо кошелечком Polkadot, в зависимости, где ваши монетки, какие монетки вы хотите сюда закинуть в пул или в стейкинг. Но мы сегодня подключимся кошельком MetaMask. Просто здесь нажимаете и выбираете сеть. Мы выбираем сеть мумбим Как подключить сеть Moonbeam? Ну У вас есть, к примеру, кошелек MetaMask. Вы это можете сделать. MetaMask, здесь сети, и добавить сети и вводить все правильные там значения, которые должны соответствовать той или иной сети. Но я оставлю под видео ссылочку в описании. Я тоже кидал в Telegram-канал. Вот, чай лист Здесь очень круто. Вы просто подключаетесь своим MetaMask. И вот здесь выбираете э, сеть, которая вам нужна. Вот Нужен вам, к примеру, Мумбим, которого у вас нету сеть. Все, ребят, нашли Мумбим, Вот он. Нажимаете Add to Metamask. И сразу сеть у вас будет подключена. У меня не подключается, потому что она вот есть. Вот давайте Moonriver, к примеру. Moonriver у меня нет. Видите, Add Moonriver. Переключить сеть, все. Теперь у меня есть сеть Мунривера. И здесь вы уже своими сетями управляете. Видите, у меня уже сеть Мунривера есть. Мумбима, Полигон, Эфириум, Binance Smart Chain. Вот, я выбираю назад Мумбим, потому что мне нужен Мумбим. И видим, что у меня есть на счету там 12 монеток. Я перевел из биржи Ocx, нажал здесь вывод и закинул сюда в кошелечек Metamask. У вас адрес будет один для всех. Абсолютно для всех токенов, но в зависимости, естественно, какую, какую сеть вы выбираете. Поэтому не пугайтесь, что первый раз, что адрес будет один и тот же. Так, я думаю, с этим у нас все понятно. Дальше, смотрите, в этом обменничке есть свапалка. То есть вы можете легко, там, например, Мумбим, тот же самый, выбрать любой токен, который здесь есть и купить, который вас интересует. Также самое, что интересно, здесь уже есть еще бета-версии, да, но все же будет такая история, как лимитные ордера, что на DEX-обменниках ну, очень мало вот это практикуется. Здесь, конечно, будут лимиты. К примеру, вы хотите купить мумбим по стоимости там, 3 доллара, когда он придет к этим ценовым значениям. Так вы выбираете там, 3 доллара, поставили... Так вот, она имеет срок ограничения, максимум это на 14 дней. То есть, если там, цена Мумбима не придет тем ценовым значением, которое вы поставили за 14 дней, вам нужно будет создать заявку, к примеру, заново. X-трансферы трансфер это то, что позволяет переключаться между сетями. То есть, отправить токены одного там, проекта там, блокчейна перенаправить в сеть другого. То есть, здесь это тоже все присутствует. Дальше заходим в вкладочку Earn, да, и здесь мы можем посмотреть, какие есть пары и под какой процент годовой можно чего здесь стейкать, фармить. Так вот, сейчас очень хорошая ликвидность да, в паре GLRM, Mumbim и ZLK, то есть токена ZenLink, под 385% годовых. Естественно, вот этот процент годовой, он может изменяться, и будет изменяться в, по мере того, если чем больше, естественно, здесь будут лочить свои токены, да, там создавать ликвидность, тем больше людей, тем меньше процент будет у нас. Но сейчас он прям очень-очень даже вкусный. Ну и дальше вы можете посмотреть. Мавер там, к примеру, РМРК, КСМ РМРК, тот же самый Мумбим с USDT вы можете стейкать. Так самое можете сам мумбим под 18% годовых положить, если вы просто хотите стейкать ну, и получать процент годовой мумбиме. Так вот, 1884. здесь сейчас есть такой процент. Для этого вам нужно просто сделать обертку. Что я имею в виду? Здесь зайти в swap и GLRM, здесь выбрать токены в GLRM. И просто поменять их, сделать в обернутый токен, да, когда вы это все сделаете, пойдете туда вкладочку Earn и уже застейкаете под годовой процент. Но я сейчас буду свапать именно ГЛРМ к ZLK. Я хочу сделать ликвидную пару, чтобы попробовать зафармить под максимально годовой процент. Для этого что мне нужно, друзья? Я беру за свой токен Moombeam, куплю монетки ZLK и сделаю это на 47%. Почему не на 50%? процентов, потому что мне нужно, чтобы в MetaMask осталось немножко токенов GLRM для расчета комиссии. Она здесь маленькая, но все же надо оставить, чтобы мы могли вот э, всю эту историю свапать. Все, нажимаю Swap, Confirm, согласен. Нас перенаправляет на MetaMask, мы подтверждаем транзакцию, то есть подписываем ее. Все успешно, очень быстро все работает. Здесь если нажать, вы можете увидеть, что у меня теперь э, токена Moombeam 6.6 и и 44 токена ZLK. И теперь вы можете зайти во вкладочку Pool, нажать там э, Создать ликвидность, выбрать э, GRM и ZLK и создать ликвидную пару. Но рекомендую, можно сделать прямо через вкладку Earn. Это будет быстрее, не нужно ничего будет выбирать, вам уже автоматически все подтянется. Здесь вот выбираете More. И нажимаете вот «Создать ликвидную пару» и у вас уже есть здесь токены, которые вам нужны, которые у вас есть. Здесь тянете, чтобы, видите, 80, 88% я могу сделать, видно, для того, чтобы осталось у меня токенов для наплат комиссии. Поэтому создаем ликвидную пару, подписываем транзакцию. И мы видим, что у нас получилось 15,5 LP токен, то есть создана вот такая пара. Идем Earn, нажимаем обратно же More и нажимаем Stake. И выбираем 100%. Нажимаем Approve, подписываем транзакцию. Видите, какая комиссия в сети мумбима Вообще просто 0.03. 3 цента, да? Ну, я считаю, очень классно. Все, транзакция подписалась и нажимаем Stake. Здесь еще раз подтверждаем. Все, мы с вами сделали ликвидную пару, когда мы можем забирать награды. Видите, здесь награды забирается в каждый период, так называемый. Здесь мы можем забрать через 10 дней 12 часов. Ну, я всю эту историю, естественно, надолго кинул, поэтому, в общем, меня это все как бы устраивает. Если вы не готовы создавать на более чем 10 дней, то, естественно... Но стоит вам задуматься. Потом, здесь мы видим, сколько вы вложили, сделали ликвидную пару. Здесь Redim, это если вы захотите, к примеру, снять со стейкинга, все это забрать, нажимаете «забрать», также же само подпишется транзакции, и у вас останется ликвидная пара. Потом вы пойдете в пул и здесь уже не добавить ликвидную пару, а наоборот ее там расформировать. Опять выберите токены, которые вам нужны, там, ГРМ и ЗЛК. Нажмете 100% убрать пару и таким образом вы разорвете там свою ликвидность и у вас появятся токены, как вы и залачивали там, 50% того э, проекта и 50% того. И потом вы уже на свапалке будете продавать к тем там, токенам или долларам, которые вам, в принципе, нужны. В общем, вот такой интересный э, DEX-обменник, агрегатор. Очень молодой. В принципе, я вижу здесь хорошую такую перспективу и очень интересные годовые проценты, по крайней мере, сейчас. Поэтому я решил сюда э, застейкать Мумбим. Ну, в общем, сами принимайте решение. Я для себя нашел вот такой как бы фарминг, меня устраивает, и здесь я буду фармить. У меня там мумбима чуть-чуть, и вот смотрите, цена мумбима сейчас около 6 долларов, она падает вниз. И я сейчас объясню почему, в принципе, в предыдущем я видео это говорил. У меня после выхода порощения удалось продать там по 17 долларов, потом я брал по 9, потом выходил по 3. И сейчас я вот взял там немножко просто для обзора видео 12 штучек и закинул в LP пару. Я жду еще большего снижения. Я в видео говорил, что на токен сайле, когда раздавали токены, вернее был токен сайл, люди за живые деньги покупали. И у них будет разлог 20 февраля. Поэтому до этого, до 20 февраля, если у вас токенов на руках нет, я не могу рекомендовать покупать еще и на медвежьем рынке. А вот после 20 или в день 20 числа нужно смотреть, какие будут проливы, и там уже смотреть, где приблизительно будет дно данного проекта. Мумбим очень серьезный и сильный перспективный проект, поэтому вот 20 чисел февраля смотрите после слива, где там будут интересные цены, подбирайте и, в принципе, можете на их платформе, вернее не на их платформе, а на агрегаторе Zenlink, который работает с DeFi э, сектором и экосистемы и Кусама, здесь можете, в принципе, их тоже создавать ликвидную пару и еще и таким путем их приумножать. Потому что мы не знаем, сколько будет этот медвежий рынок, какая будет стадия накопления, будет сразу все возвращаться в рост, или оно будет полгода, год-два. Э -э, нас елозит, короче, да. Поэтому вот такая информация по Мумбиму, где его можно стейкать, также и другие монеты, которые вам все интересуют. Кому данное видео было полезным, интересным,